Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и это Сталкер Чистое Небо. Итак, мы в прошлой серии с вами добрались все-таки до кордона. Что это сейчас было? Вот, добрались с вами до кордона и... Дорога была сложная, очень сложная. В комментах, кстати, написали, что специально мне не написали про этого пулеметчика. Вот, хотели посмотреть... Догадаюсь ли, догадаюсь ли я пройти в обход Вот Я припомню вам, припомню, если не забуду Окей А сегодня наша задача Ну, основная задача это поговорить с Идрой. Чем это нам нужно пробраться <coughs> в лагерь новичков Ну, а так вот а, Еще помимо этого я хочу Хочу посмотреть просто местность И посмотреть, что за поселение сталкеров В принципе, вот это Здесь вот куча сталкеров Вот здесь сталкеры Вот это вот я не понимаю, почему здесь сталкеры а, Помните, это, это же мост, да? Тут же были военные а, Судя по всему, военные еще не оккупировали этот мост Это место и, а, еще вот в это время, когда происходит действие <coughs> чистого неба а, Это Что хотел сказать-то? Забыл Окей okay. <laughs> Так Судя по всему здесь, короче, обосновались пока что сталкеры Окей okay. Так, что у нас там из дополнительного задания? Ага, Окей Окей Ладно Погнали Погнали смотреть, смотреть И еще раз смотреть Возможно найдем какие-нибудь... Так я же не против. <как> меня потом военные спросят, дескать, зачем оружие сталкером продавал? 8, здесь... подумай, если мы в вояк сейчас не прижмем, они же из нас последнюю кровь выпьют. Добро, Валериан! Жди завтра человека, он тебе доставит все, что у меня сейчас есть. И здесь, Валериан! Отец, Валерьян! Отец! Отец, Валерьян! Вот. Вообще просто И здесь у нас Валериан, окей У нас еще темнеет Снова Скоро будет Проклятая ночь, так, смотри, труп Наверное, по-любому ничего нет О, нет, смотри, есть что-то Есть у нас а, ХПССС Так, это 9.19 Нафиг Гадюку я тоже брать не буду, нафиг она нужна, в принципе. Вот она косая. Поэтому нафиг она нужна. Так, погоди, здесь где-то есть сталкер. А что такое-то? В смысле, что подгружается-то? Задрало. Задрало. задрало. А, да? Вот так, что ли? Ладно. И я пойду, я пойду отсюда. Так, я, я, я только вот здесь у вас в машине посмотрю что-нибудь. Может, здесь что интересное для меня есть. И я... Верами, да я... Да я... Да я... да я иду почти подальше отсюда. Я не буду с вами тут вообще... Кудахтаться. Пиши, какие... Территория сталкеров здесь, наемником здесь не место. Че, Борзили? <смех> <смех> <смех> Ладно. Снайпер. Давайте посмотрим, что здесь, что это за лагерь вот этот сталкеров. Я надеюсь, что такое подгружается-то. Я надеюсь, здесь у нас... Эй, ты пушкой-то не маши. Для разговора не она не нужна. Не машу, не машу, убрал. Убрал. Так. Ну, чего тебе? А, мы понимаешь, лагерь охраняем, враг-то недалеко, а тут ты с своими вопросами. Что на зоне? Новая? Нахрена нам новая, когда старого, понятно. Ничего, об этом месте, во. Тут место раньше не особо опасное было, все крутилось под своим правилом, понимаешь, новички не совались куда не надо, сталкеры таскали Сидоровичу Хабара, военные все это дело крышевали, до да бадюгов отгоняли. Наш человек, он и в форме наш человек, ага. Только недавно все пошло коту под хвост. Как губники со свалки подтянулись, командир местных вояк еще и с ними работать стал. Порядка нет никакого теперь Верить военным больше нельзя Продадут за пару денег С другой стороны нет Худа худо без добра Раньше такого не было А теперь сталкеры объединились Чтобы отбиваться от всякой сволочи Окей, что там, поторговать нет? Поторговать в принципе нет Окей Ага -а -а. Пусто, да? Ладно ну, так, это у нас, это у нас проводник, окей, Чуть у тебя там за расценочки, ну что-то такие, местами кусающие и местами Слушайте нет, что ножик все я не могу ну, достать, да, расскажешь? здорово, так у этого судя по всему можно, да, задание взять, но я пока не буду брать, я пока здесь посмотрю, хаваем, да, хаваем лежим, окей, Лежит, жрет. О, вот здесь по-любому что-то есть. Да, здесь водочка. Консервы всякие. Так, это что у нас за патроны? А, понятно, это хорошо возьму. Это что, это я не буду брать. Ох, неохота мне за хабаром сегодня присти. Дверь закрыта Там делать нечего, окей Там в принципе тоже, вот здесь давай посмотрим Да, и здесь я не могу, короче, тоже оружие взять Выбирай, сталкер, что тебе нужно Так, расскажи мне о себе Торговец я, начинающий. Как видишь, мы тут совсем недавно, как только сказал э, Валериан, что каждый может стать кем хочет. Я сразу решил торговать стану. И никаких гвоздей. А что способности у меня есть? Да и Сидорович, он рядом. Пример живой. А если я хочешь стать еще в школе игрушку электронную... Ну, помнишь, волк яйца куриные ловил? Так в эту штуку сдавал одноклассник. Так я эту штуку сдавал одноклассникам по 10 копеек за партию. Жилка такая у меня есть, понимаешь? Да, золотые денёчки были. Сейчас вот осваиваюсь, вникаю в профессию, так сказать. Беру у Сидоровича товар на реализацию, так что цены, сам понимаешь, пока не очень. Кое-что интересное найдется. Ребята уже начали потихоньку свой хабар мне носить. А как думаешь, жизнь на кордоне поменяется? Эк, дружище, заживем мы теперь как у Христа за пазухой. Ну или кто там нами грешными завидует... Больше вояки нас гнобить не будут. Теперь все для пользы сталкера пойдет. И после рейда можно будет на кордоне отдохнуть и оборудование что надо появится. За Хабарта уже реально деньги пойдут не то что раньше. Нам обедки, а самые сливки военным. Погоди, мы еще по воякам популяем. А что? Нич ничего им, знаешь, расслабляться. Не в сказку попали. Словом, заживем. Окей, так, могу чем-то помочь. Что то мне можешь предложить? Покупка ждет тебя в виде рюкзака рядом с трупом. Неудачливого сталкера. Антир, старый электровоз неподалеку. Сколько мне это будет стоить? Два косаря. Ну не, ну не, ну, нет, еще. Не-не-не. Что там все-таки? Гадюка. А, ну и нафиг она мне сдалась. Так. А, есть что для меня? Нет. Чем могу помочь? Если так, ли не торговать, нашел, что я искал, искал, извиняй. На птички. Давай это все заберем. Так, а продать я ничего не могу, да? Это я себе оставил, ага. Торговать. Есть что-то на и... продажу? Чем помочь? Помочь, а, может быть, и можешь. Понимаешь, мы только-только свою базу обустроили. Еще не успели зачистить территорию вокруг. А бандиты тут как тут. Грабят сталкеров, которые мне хабар несут. Такими темпами мне скоро и торговать не на что будет. Но вот вчера опять появились отряд бандитов. Наглые ты что? Прям напротив нашей базы устроились. Не мог бы ты их малость причесать? А -а -а, да без проблем. Приятно иметь дело с честным сталкером. <кх> Отлично. Задание у нас уже есть. Решил давай посмотрим. Что? Или поломку исправить. А, фургон, давай расскажи себе. Независимость я очень ценю, потому что всегда был сам по себе и только на себя работал Но когда вот слыхал, что сталкеры военных потеснили и свою базу организовали, сразу сюда пришел Я знаешь, со многими в зоне пересекался, но как по мне-то сталкеры самое оно Ну как сказать, нормальное, не понимаешь? Без этих дурацких заморочек, кодексов, правилами, как они есть в других пригубировках По большему счету в зоне только сталкеры и должны быть Тогда и взаимовыречка будет всюду и поспокойнее станет в общем, решил я этих ребят поддержать. Техника редко встречаешь в зоне, скажи, что ты умеешь. Ну, <coughs> примочек модных или каких то очень штук ты от меня не жди. Однако и сомневаться тоже не надо. Котелок у меня пока варит, а руки из правильного места растут. Все, что тебе нужно, все, что тебе в жизни может спасти, все умею. Чаще всего оружие и броню ремонтирую. А если нужные детали появятся, так и улучшить твою пушку либо снарягу смогу. Если хочешь знать, что именно я занимаюсь, глянь в апгрейды. Думаю, разберешься. Так, я так понял, ты порядком по зоне побродил. Что-нибудь необычное видел? Необычное? Да, я сюда через агропром шел, как раз после того выброса мощного. Гляжу, ну, чудеса. На старом месте, где раньше ни черта не было, теперь участок земли исковерканный. Аж спучилось. И фонит так, что мимо бегом бежать надо. Мне потом ребята рассказали, что мощнее этой аномалии нету Из нее энергия не просто фонтону, фонтаном, а не водопадом прет Место опаснее не придумаешь, но фокус в том, что там чаще, чаще редкие артефакты случаются Увырит ты этого Так что если наткнешься на это место, поглядывай Так, есть какая-то работенка Есть я давно еще схему какие-нибудь совершения Если вдруг они тебе попадутся Понятно, усовершенствование Чезер, 13, АКМ, ага Чезард, ладно, если найду, что принесу. Окей. Если так, не улучши, что? Не сильно помог. Что можно улучшить? Так, мне надо отремонтировать Смотри, здесь в принципе я могу прибор ночного видения установить. Погоди ты. А, прибор ночного видения установить и основная защита от радиоактивной пыли. Так, взяться химзащитой. защиту помочь? А это что? О, контейнер для артефактов. Хорошо, давай. Ты... Да. Окей. Okay. Так, давай, и вот это тоже все сейчас. А-а-а, Бляха, надо было. А-а-а-ай, Ладно. Надо было защиту от радиации. Так, здесь что? Здесь у нас все уже установлено, что почти не здесь требуется. что. Окей. Okay. Скорострельность. Так. А, точность. Точность. Точность 20 точно 20. А какая Чем разница? Тебе Давай рукоятку. А, я могу еще вот так. О, у меня точный будет пистолет вообще. Так, увеличение количества патронов в магазине. Да, давай, пофиг. Пофигу. Так, а, что у нас что по этой требуется? штуке? Ничего. А пистолет можно, кстати, починить. Ружье а, нельзя чинить. И, Решил в принципе, все. Что? Или поломку исправить? А, можно было этот а, глушитель продать. Ладно, пока не буду. Водочку заберу, водочка, хлебушек, И что у нас еще здесь имеется интересного? Ну привет, здорово, так, а мне это, а так я могу разбить? Так я не могу ничего разбить. Здорово, и... дружище. Здорово. Что ты сделаешь? Майор Халецкий, военный. Ух ты, а у них здесь, смотри, этот еще заложник сидит. Неплохо. Сейф. А, вот как. Здесь у нас <coughs> наше добро можно сложить. Так. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, в принципе. А, я же. Вот, да. Хорошично. Радиация плюс 3. Радиация минус 2. а что, радиация будет прибавляться? Ну, пока нет. Пока не вижу, что прибавлялась. Ладно, пускай так. А, нет, смотри, есть, прибавляется. Плохо, плохо. Так, окей, тогда я, знаю, что буду делать? Я буду его, так, уберу. И я буду его, короче, одевать, когда... Когда у меня будет не хватать места. Думаю так. Окей, ладно, давай-ка я здесь сейчас э, оставлю что-нибудь из, из своего, чтобы освободить себе местечко. Наверное, я, скорее всего... Так. Да я оставлю... Так Полтосик а -а -а. Также полтосик да. 47 Ну нормально Так, 9, ага, -а -а -а, 5 5 Давай по 5, как, -как, -как и в Чинях Чернобыля По 5, все 5 Ага так, это что у нас за патроны? 18. Оставлю... Блеха. Оставлю соточку. Так, это что у нас? Уже 18, окей. Это... это у нас вообще 19. Это мне нафиг, мне надо это я уберу. Это я так вот оставлю. Ну, в принципе, да, все. Аптечки, я не знаю, давай так же. Будем экономно, стараться. Стараться, короче, будем. Окей. Okay. Yeah. Ну что, у нас там задача Короче, уничтожить бандитов Ага, на хуторе Погнали Вы на кордон Мы с вами подзаработаем Немножко, что, а что нет? А нет Нормально Уже поинтереснее, да Такое задание, типа Уничтожить там этих Бандюга Бандюгана Уже поинтереснее Так, там кабан, он мертвый или КЗ Так, бандюгана у нас Вон они Так, одного что ли убил? Заходи, богу, Погоди, у меня пистолет. Шторых. Давай испробуем. У меня аж там точность. Охренеть какая. Так, он близ, близко подходит. Надо сейчас... Леха, я его не вижу. Пять это кусты. Нет, не убил, да? Ублюдок. Так, пекаль. Леха. О, нехило, нехило. бронированы блеха блеха ни хера себе в упор прям бежать блеха так ну и где ты там Ах ты, падла. Давай, давай, быстрей, безрежай, но ну. Ёпти, граната. Амбирь, лапа. Главное, чтобы еще кабаны сейчас не прибежали сюда, а будет от ас. А ну, падла. Так один. Где-то там. Смотри, стоит, сидит такой. А, еще один. А это И. Отлично, задание одно выполнено. Так. Надо обыскать туда пошманать Трупишников 17 хорошо Так, гренки взял 18, гренка Печка. О, неплохо Правда, 9 всего патронов, ну ладно. Хотя бы что-то. Погоди, а может я еще разрядить смогу, нет? Точняк. Целая обойма почти. Помните, да, это место. Вот он, в тенях Чернобыля-то. Здесь куча этих псевдособак или просто собак, по-моему. Убивали. Хорошо. Так давай посмотрим этот дом еще. Отлично. Патронов для ружья хоть жопой жуй, поэтому можно и так не париться в принципе. Все пусто. Окей, пошли за добычей. За наградой, то есть. За добычей. Добычу мы уже нашли. За наградой. Сейчас за наградой там еще возьмем какое-нибудь задание. Не думаю. Там вроде были эти человечки, которым задание нужно. Помощь нужна, то есть... Так, убрал, убрал. Выбирай сталкер, что тебе нужно. Так, я насчет бандитов. Ну как все прошло, я их положил. У -у -у. так. А, Что-то есть для меня. А, все, работы, да, нет. Так, это нет, спасибо. Что ты мне можешь предложить? Если не нашел, то торговать извиняй. вот это я заберу. <смех> <смех> В принципе все. Так, что там? В принципе нормально. Пока скидывать ничего не буду. Так, у кого здесь еще задание есть? Вот да этот чувак рассказывать. Ты мне рассказывай, что тебе за помощь-то нужна. А, счастливый детектор. Давай. Наемник, помоги. Понимаешь, тут такое дело. Я недавно себе новый детектор купил, помощнее моего старого. И на растяг свой старый детектор зашвырнул в аномалию подальше. Но этот новый детектор невезучий какой-то. Уже третью неделю ни одного артефакта найти не могу. Хоть ты тресни. Я так думаю, новый детектор это хорошо, но верни мне мой старый. А с меня награда полагается. Окей? Да, без Б. Да, без Б. Так, принести предмет. А, детектор счастливый. Оп. Ну, что расскажешь? А, ну в принципе не так далеко, что ли? Ну ладно, пошли. В аномалию, говорит, за что погоди как? а где выход? М -м, как вкусно топал. Это я? Ой, епте. Как будто это, козлиные ноги. Аааа. Там, в принципе, аномалия. Кстати, аномалия, может, там артефакты есть какие-нибудь. Надо будет сейчас это проверить. Псины гавкают, они а не там ли они? Леха, а тут еще и Radiation Ладно Так а... вот так Там, Леха, возьми пистолет -то. Где мой там? Охренеть, здесь фонит Охренеть, фонит Ахренет. Тихо, тихо, тихо. Это здесь. Так, тихо. Отлично. Окей, но ну артефактов я здесь не вижу. Но фонит здесь конкретно. Ай, зря я сейчас аптечку, короче, съел. Надо было эту. Э -э, Какую-нибудь колбасятину сожрать. Не люблю я говорить под прицелом, мужик. Да все нормально, я извиняюсь. -г -г -г -г -г -г так, куда? Слушаю тебя! Вот, короче, я тебе принес там. Спасибо. И чем могу помочь? Все ничем. Так, что а награду у этого, да? 550. Приятно иметь дело, с Ну, в принципе, э -э такое задание было непыльное, вот. Поэтому ладно. Так, это я заберу. Съем. Вот так вот. Хорошо. Где там еще? Вот тут наверху, что ли? А как мне туда к нему было пробраться? Лестница есть какая? Эй, чувак, а как мне к тебе попасть? Ну привет! А во, лестница. Так, а чем могу тебе помочь? Спецаптичка НПР 21П. Наемник, недавно от бандитов на свалке убежал мой старый приятель Эти сволчи забавы ради гоняли его между аномалиями по насыпе Где радиация зашкаливает Сейчас он еле двигается Обычный антирад ему не помогает Тут нужно что-то посильнее Я слышал, у военных есть специальные аптечки на такой случай Если сможет достать такую аптечку, то с нас причитается У военных? Ёпти мать! это именно туда мне надо бежать охренеть охренеть охренеть Ну это наверное это это на целую серию там видели что творится да когда я заходил на кордон это наверное на целую серию так что это мы уже выполним наверно в следующей серии так Ну, в принципе, что? Давайте сбегаем туда, к мосту. А -а -а, к мосту. Открыть, а это что такое? В смысле? Что это такое то В смысле, не подходи? Ну Здесь Я... Я сохранюсь, короче, и попробую, просто Привет, брат. Нормально, привет. Что тебя контузит? Я что за тебя говорить должен? Не Откроем огонь! Я что за тебя говорить должен? Не спи, замерзнешь. Да ладно. Я вам костерку. В принципе, смотря, они не, не трогают, не знаю, только угрожают. Тамник, здесь тебе нет. А в смысле? Вот другое дело. Так, 18, 19. Окей, давайте, друзья, на этом закончим. Вот и в следующей серии, огонь. и в следующей серии мы, короче, с вами отправимся к этим военным, вот доставать эту птичку. А в, деревне, в деревне новичков пока не будем заходить, пока выполняем, выполняем задания. Вот. Смотрите, здесь поинтереснее, реально, как вы и говорили. Вот. Ну и кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Подписываемся на инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.